Фасулада – традиционный густой греческий суп из овощей и фасоли. Фасулада – очень сытное и густое блюдо, поэтому его можно подавать в качестве супа, а также в качестве основного второго блюда. Фасулада – очень интересное и вкусное блюдо, приготовленное на фасоли. Фасоль для фасулады можно использовать самую разную – белую, черноглазкую, лимскую, многоцветную, либо обычную зерновую – такому блюду очень хорошо подавать белый свежий хлеб с оливковым маслом и сыром в финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда для приготовления данного блюда фасоль следует вымачивать целую ночь перед приготовлением ее следует хорошенько промыть по проточной водой положить в большую кастрюлю и залить двумя литрами воды затем довести до кипения на сильном огне пока вода только начинает закипать с помидоров следует снять кожицу и нарезать кубиками, морковь почистите и тоже нарезать кубиками, сельдерей нарубить, после того, как фасоль закипела добавить эти ингредиенты, а также оливковое масло, томатную пасту, сахар, перец, соль и петрушку пока не добавлять, затем на сильном огне довести содержимое кастрюли до кипения и избавить до слабого огня, плотно закрыть крышкой и варить так около часа, пока фасоль не станет совсем мягкой. Далее открыть крышку и добавить соль. Еще немного поварить и можно подавать. В каждую порцию добавить нарубленную петрушку. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Такие продукты будут нужны. Фасоль – 380 грамм, заранее вымоченные. Помидоры – 300 грамм. Морковь – 100 грамм. Сельдерей – 85 грамм. Томатная паста.